Так, всем привет друзья у меня вчера пришли две посылки и я не стала их вчера открывать так как думаю вместе с вами надо открыть и терпела целые сутки считайте больше к вечеру вот приборку сделала сейчас варю а не плов каша ну в принципе то же самое ладно давайте не про это сейчас короче две посылки с Питера и Сергея Посада. Так, откроем, наверное, в начале ленты. Или бисер. Давайте ленты откроем. Ленты пришли. Аминка сейчас спит у меня. Можно открывать спокойно. Хулиганка мамина. Моя хулиганка. Мы сейчас ходили Покормили хозяйство, вот, Даринку, с Даринка Няйца Дарит. в телефоне. Все, вот пришли с ленточек уже очень много Это у меня. У кого? у кого, у кого, у меня, у кого. Я Ща, убери телефон, чтобы не изменил. Так, ленты я набрала теперь на целых два года, наверное. Так, да, да, да, да, У да. меня там столько ленты, просто да. можно магазин свой открывать. Да. Удель, там не трогай, потом это. Да. Так. Иди, да. Это у меня Сергея подсказыва пришла. Да. Я у Натальи часто, очень часто у нее, более почти всего выписываю. Да. Так, школьные ленты. Да. Вот. Это пойду... два с половиной, это четыре с половиной. Когда я... Когда ну, наборами я выписывала. Когда я пойду в школу, мне Фиолетовые. Так. Да, да, сделаем тебе резинки в школу и так. И, и в садик. И в садик. Да, я люблю очень бабочек. А я люблю сеточки. У меня и... есть бабочки как раз а, эти серединки. Ну, я люблю папочки и цветочки. Так, да, цветочки здесь взяла. Здесь тоже цветочки. Только щиточки. Здесь музыкальную школу бантики можно делать. Вот такие да, вот. Ну, это... а, У меня... мыслей это много, когда делать начну, не знаю. Вот два с половиной ленту взяла. Мне надо было ее. Это перышки разноцветные заказала, да. Да, не киселый такие. Да. Ну, это цветы, это э, ручная работа, хендмейд. А, а, а что там? Давай маму не перебивай, пожалуйста. Молча. А -а -а. Хорошо. Хендмейд это приклеивать сзади саму резиночку, чтобы не было видно швов. Ой, Наталька мне, Наталья мне подарок выслала. Смотрите, какой она Покажи. подарок выслала. Вот это она написала в подарок. Покажи. Друзья, какая она у меня умница, Наташенька моя. Да. Она вот. Иди она сейчас вывалится. Так. Для маленькой принцессы с днем рождения. Я смотрите, это подарок. 8. Это обалдеть. Денег стоит ведь? Да. И Ох, Игей. вот смотрите, что. Ой, это моя Наташенька. Это термо на кожу клеится. Это на серединку делается. Я Ленту. Ленту с ду ду, ду, ду ду мультик, знаете такой, серединка кабашон, а он, он стоит <клес> около 40 рублей, вот эта, эта штучка. Она мне хороший подарок прислала, обалдеть, ну, потому что я постоянный наверное, клиенту и заказываю, э, не на маленькую сумму выходит так, ну, нормально так. И она мне вышла приятный подарок, очень даже приятный. Так, два конвертика коже для нас. Там самое интересное, потому что, ну, Кузелька, как всегда в своем репертуаре, выписала эко кожу. Из них бантики можно разные делать. Это под цвет змеи, а под кожу змеи. Вот такие они прикольные. Нифига. Нифига. А, вот и... это красивый золотой такой, да. с белыми пятнами. Это да. под цвет кожи. Это серебряный, розовый. Да. Тоже да. очень красиво. Угу. Да, Нифига, вот нифига. Наверное? Это подарок, да, Наталья вот отправила. Так, не мешайте, пожалуйста, видите, ладно? Она да. сейчас сделает быстренько, и все. А, да. а как его? Засниму чего-чего я снимаю-то? Ничего Нет, Как это ничего? Я снимаю Видео Виде. Виде. Голова не работает уже Более. Смотрите, друзья Это школьникам вот такие Серёжки, серёжки. Серёжки. Серёжки. Смотрите, какие класненькие. Я бы сама себе такие сделала. Вот это тоже для школьников я выписала. Ну здесь. А... Может, для девочек? Для школьников. А что, девочки, не школьники? школьники? Ну, это пришивные страз, стразики, они вот и для брошек можно пускать. Ну, М -м -м. да, вообще для всего можно. Лишь бы М -м -м. мозги работали, куда их сунуть. Так, блоснющие, смотрите переливаются ну, вот а это... Дима <связь> возьми а? давай Даринку возьми давид помогал мне сегодня все держу так вот эти смотрите какие серединки серединки шикарные у ну, надашки всегда шикарные все так вот это 6 блеско вот это на Новый год Я Снежиночки такие. Я буду сисинка. Да, Динара будет вот, снежинка. Я еще выпишу к Новому году, красивая еще. Да. Вот это белое. А вот это сердечки такие класснющие. Вот это мои сердиночки. Так, еще. Обзор я снимаю. Вот, что снимаю, говорю. Обзоры я снимаю. Посылки. Аккуратно. Да, у мамы середины стоят. нет, такой. Так. Вот тоже серединки разные, со стразиками. Прикольная. Да не путай, мама, а то сейчас это запутается. Тот самое. Я люблю Ой, всякие нет. эти камушки. Кваснущие такие. А, как красиво. Да, вот для школьников это выписала крылья. тоже. Ну, большинство для школьников, конечно, вот эти. Это вот все. Вот эти серединки, это попроще для малышей. Это ну, для это. Мой, а это у нас, как называется там? Леди Баг. Леди и Специально еще там Ленту для этого выписала. Так камера сама по себе спускается у нас. Специально ленту выписала. Ну и туда можем эко-кожу эко забабахать. Здесь бы мозга работали, как это все сделать. Так, вот серединочки очень мне они понравились, они такие со стразиками, кругом и вообще камушки классненькие, блестящие такие. Димка взял Даринку, играет по Так, цветочки, вот такие понюшки, цветочки такие. Но у нее серединка мне очень нравится. Прям такие у нее смачные. Вот здесь тоже а а, цветочки. цветочки, да. Очень красивые. Этот школьница. Так. Лошадки. Че сама по себе читает с камеры? <соскак> Какая ты прелесть моя! Смотрите, она какая красотка, солнышко. Единорожка, смотрите, какая классная. Покажи. Солнышко приятно, да? Тоже так, лолки наши, как обычно. Да, потому что ленты у меня разноцветные есть, вот у их туда. Единорожки, а, очень там детям там нравится, там кстати. Моё платье, мое Послушай, мое платье. Твое платье как будто? Да. Ну вот это нравится. школьница. Покажи. Мое а, мое а это у нас Софико, Софийка, Софико. Софико. Да. Софико. Софико, Софико. А -а -а. Вообще имя нравится не София, а Софико, когда говорят. Сафико, иди сюда, да, Сафико. Пусть не ни, пожалеет. Так, на это еще, давай. Вот, Будь, так, а ты, а, ты, вот ты, это уже пожалуйста. А вот это еще. Так, убери кожу. А что ты посыл открывать? А ж не вот так как это. Спасибо. Не Я. Э -э вот это ленты, которые серединки, я это выписываю в одноклассниках, Всегда у Наташи. А вот это бисер всяко такой, я выписываю ВКонтакте. О, лопать-то как нервы-то хорошо. Я, не я нервы. Я это а, сейчас вам покажу. Я это с детства люблю. Вот это. Лоп, Лопалки-то. Я хочу. Она ведет, давай. Бери руки. Я режу, убери. Давид, Подожди, вот, Давид. бери. Да, бери, бери. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, я заказала а, а, разноцветный, он толстый, очень хороший, а, вообще классный, и твердый. Из него можно брошки шить, ну, с бисера, и делать то же самое для резиночек. Что там так, ну это у меня ниточки, это шить можно а, бисерные салфеточки, короче, нить для бисера, так и называется. Она а -а -а. не рвется. Так, клей 800 взяла. в а, у меня есть большая такая, клей большой, а это маленький. Так, заказала такие булавочки, я хочу из этих булавочек сделать... Красивый такой браслетик. Я увидела в интернете, мне так понравилось, и я выписала эти булавочки. Я же как маленькая, что мне понравилось, знаешь, мне надо это. Маме надо Маме надо обязательно. Ну что, питерская шоколадка? Но, давай, давай. Давай. Давай, давай. Ух ты, какой мелкий, мелкий бисер, это у нас пятнашка, размер пятнадцатый, да, зато он а, реально 10, 10 грамм улет, а вот. тоха, Они дорого... это, этот бисер дорогой, если честно, друзья, вот это Но тоже сам пятнашка, ровно, было ровно. красота, это тоже пятнашки. Но они все, все одинакового размера почти. И вот я выписала для того, чтобы... Э, э, хочу делать одну вещь. Не знаю, получится, дай бог. Нет. Дай бог, чтобы получилось, короче. Так, вот это 11 Тоха. 10 граммулек тоже. Вот это набор Микс. То же самое Тоха. Здесь всякий-всякий да. и очень красивый. Нормально. Синенький. Тоже микс красненький. Здесь и золото, и красный, есть и темно-красный. Это серебряный серебро от Тоха. Микс. Можно кстати, делать? Да, просветчики можно делать. Тоже микс. Но они все идут... Вот как раз все идут. Мама, вот тоха. это 11. Это терпение очень а сильно нужно. А знаешь, как меня это успокаивает? Туха золотой. У меня есть еще идея под золото прям. Но я вам потом покажу в следующем видео, когда я освобожусь от всех домашних этих... Что, съели шоколад уже? Пока да. я кутарила, да? Да. малочки вообще да, а, не показывайте а аминка это следы убирайте после Мама. себя а. А. понятно так, не, не надо ну все друзья вот мое богатство пришло которое я ждала и до новых встреч пишем комментарии так. ставим лайки всем пока пока